Здравствуйте, друзья! Вот ей богу от всего сердца. Очень-очень рад видеть. И даже есть некоторые загоревшие, уже начавшие, действительно, активный отдых. Ну, остальные как я, пока еще не созрели. Но впереди хорошая погода, как обещают скоро. Дожди кончатся, холодания тоже. Я бы хотел вот с вашего разрешения, конечно, сегодня поменять. Слава богу. В хорошем смысле, что э, не позади ближайших праздников нет военных, не впереди никаких военных. Нет, есть они в конце там и в начале августа, в конце этого. Но все-таки начать с тем, чем хорошо лето. Вот сами признайте, скажите себе, лето же здорово, да? Это же пора любви, а не войны. Кто-то там воюет, чего-то там. А этого любовь, как и песня, «Состояние души». Потому что я тут дорвался до лирики, так уж. И своей, и чужой, который мне нравится, еще песни. Так что политику и войну ну, во второе отделение. Ладно, можно? Хорошо, тогда начинаю с такого. Я сам назвал этот цикл песен. Офтальмология. Бабка называла афтальмолога, все жизнь глазник. Вот надо Игорь тебя глазник учу, ты, а еще туда, к офтальмологу. Но это здесь так назвал в шутку, потому что исключительно женские глаза нас мужчины интересуют всегда. И никакие офтальмологи сами по себе нам не интересны. А это так вот шли в названии. Первый – Киплинг. Редиард Киплинг, замечательный. За любовь в меня фашистом обозвал первый севертарь в ЛКСМ когда-то. Он, видите ли, воспевал «Захватнические войны». Интересно. И Афганистан, в том числе, и Сирию. Там Англия была везде и всюду. Так вот такая песня. Про женские глаза. Перевод, и много вариантов мне нравится Симонова перевел, который он. Серые глаза, рассвет, пароходная сирена, Дождь разлука, серый след, за винтом бегущий пены, Черные глаза, жара, В море сонных звезд скольжение И у борта до утра поцелуев.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 нет, я не судьба для них Просто без суждений вздорных Я четырежды должник Всех синих, карих черных Как четыре стороны Одного того же света я люблю В том нет вины Все четыре этих света я люблю нет вины, все четыре этих света. Спасибо. Значит, в этой песне, это одна и та же песня, только с разрывом исправленная, дополненная и вообще суть изменена, лет так через двадцать. Я любил девочку, влюбленный был там. Мы все, все в институте всегда во всех влюбленные. Причем много раз, и в разных, и они у нас тоже. Так что вот это, это студенческая жизнь, бурса. Но то, который любил, любил я ее, там, то ли от, отвечал, мне не отвечал, непонятно. Но я по-честному любил до тех пор, пока в колхоз не поехали. И там, в этом колхозе, на поле работали, метали стага, раздался, удар гром, жуткий дождь все куда разбежались, крыта. она убежала с моим товарищем. Значит. И когда они вызвали после грозы из этого амбара, пол развалившись, я уже понял, что конец моей любви там. Я жадный эгоист всегда там. Или только моя, или ничья. Всю жизнь такой. А вот такой. И я написал вот такой. Это я их как стихи прочитаю. Песня делать с нее не стала. А потом, подумавший, прожив там лет 20, я ее поменял. Твои глаза, как небо чистое, как береза. Как день лучистый, то в них туман, то зори ясные, То как дурманы они опасные, то позовут не остановишься, То вспыхнут призрачным сокровищем, то обожгут волной горячую, То смотрят мимо, как незрячие, то бесконечно удаленные, То с тихой грустью затаенные, посмотришь вниз, в них и станет жутко. Вся наша жизнь сплошная шутка, вот мне целовать бы те глаза, Да поздно, все смела гроза. Подумав, повзрослев, Повлюблявшись еще там сколько-то раз, я понял, что это совсем не важно, а важно любить самому. Глаза. Глаза – это зеркало души. Да? Песня, как любовь, в состоянии души, все, значит, как связано. И вот такая песня получилась. Давнишняя песня, так, как Верстаков говорит, это детсадовские песни. Детсад – это у него Академия Дзержинского, которую он заканчивал там, а у меня детсад – Баумовский институт. Значит, такой. Вроде мы поумнели, с той порой помудрели. Хотя, сомневаюсь, чувствую те же слова другие. Твои глаза огромные такие, Твои глаза, как небо голубые, Они чисты, как ранняя роса. Я так люблю смотреть в твои глаза. Они чисты, как ранняя роса. Я так люблю смотреть в твои глаза. Вспыхнут искрами веселья, порою в них и радость, и сомнения, то вдруг блесенет, не слеза, я так люблю смотреть в Твои глаза, то в них блесенет, не слеза, я так люблю смотреть в Твои глаза, я их боюсь оставить на минуту, а вдруг они Понравятся кому-то, Но мне от них не скрыться никуда, Я так люблю смотреть в твои глаза. Но мне от них не скрыться никуда, Я так люблю смотреть в твои глаза. Они меня в беду не распасали, Они меня в морозы согревали, Они в пути светили, как звезда. Я так люблю смотреть в твои глаза. Они в пути светили, как звезда. Я так люблю смотреть в твои глаза. Прошло еще много лет, а буквально недавно, к этой моей, ну, как с коллекцией офтальмологических песен, Добавилась песня Сергея Гордеева, тоже про голоса, вы ее знаете. Она, правда, называется «Девочка рыжая», но я спою это в, в этом блоке про глаза женские. Они замечательно звучат, мне кажется. Ну а кто не слышал, хорошая песня. Расскажу, что Сергей Гордеев, малоизвестный, но замечательный поэт и автор-исполнитель, старший прапорщик ФСО, который 50 лет в Кремле проработал, значит, умер два с половиной года назад, оставив после себя гигантское наследство. А я поклялся, что... Ну, помните, была передача «Ничто не забыто» и «Никто не должен был забыть». Это, правда, про другое, но среди той шелухи, которую сейчас слышу, которую поют даже мои друзья, там, бегающие, бог знает куда, от, от Сирии до Магадана, светящиеся. И... А это лирическая песня. Как я понял, это 70-е годы. Там будет понятно, кто не знает, про экскурсовода, там всегда интуристские группы, которые к нам приезжали, знают точно, они мотались где угодно по России, где им разрешалось мотаться, а экскурсоводом был наш сотрудник, всегда. И никаких контактов с местным населением, не дай бог, как вот в этом случае, не допускалось, дабы избежать переманивания на свою сторону наших советских граждан, а это особо опасно и измены измена родни в фоне берется за границей. Ну, кто не хотел и не сбежал, а кто захотел, давно уже там, так что, но это не про то, а это про случайную встречу на шоссе. Называется девочка рыжая. Где-то в Америке девочка рыжая, Сморщит в улыбке и нос. Больше ее никогда не увижу я.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 И я увидел глаза ее яркие, синие, синие, как васильки. Ах, вы глаза голубые, доскари, скарим. Первой она завела разговор. Я свои песни играл на гитаре. Ну а водитель чинил свой мотор. Я свои песни играл на гитаре. Ну а водитель сменил.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 я бы нарвал ей в полях васильки Мне бы рассказала она про Америку Я бы нарвал ей в полях васильки Где-то в Америке девочка рыжая Сморщит в улыбке веснущитый нос Жаль, что ее никогда не увижу я Их интуристский автобус увез Жаль, что ее никогда не увижу я их интуристский автобус увез. Значит, это так. Афтальмологические песни. Ну, тут тоже про глаза, и тоже, в общем-то. Ну, походу, я думаю, большинство ходили, любили ходить половину. Да, может быть, и все. Мы в институте лазили по каким-то... После разлива рек мы по этой грязи, болотной, экстрим у нас такой был. Неделями ходили на майские праздники, грязные все эти. Но песни звучали хорошие, старые, у костра. Вот по пам памяти о тех событиях, далеких уже. Это год. Так, 68 69 70-й. Но опять же про любовь. А что в походе делать там? Четверо мальчишек, четверо девчонок. Не просто так они все вместе пошли в поход. Там же споры были, серьезные разборки. Кто по каким палаткам. Они отдельно, мальчики отдельно, девочки отдельные. Никакой любви, чисто все. Лояльно, дипломатично и тактично. Пламя костра, подождите туши. Лучше добавьте огня Мне еще многое надо спросить Ту, что напротив меня Прежде чем в новый отправится путь Солнце по небу скользя Мне еще надо в глаза заглянуть Той, что напротив меня Прежде чем в новый отправится путь Солнце по небу скользя еще надо в глаза заглянуть Той, что напротив меня Мне еще многое надо успеть, звонкою даль, уходя Самую лучшую песню допеть Той, что напротив меня Прежде чем бросит дорога опять Пыль под копыта коня Самое главное надо сказать,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 меня. Спасибо. Были попытки всю жизнь, значит, но нравились меня. И сейчас нравится. А роман старинный, я пытался писать. Вот так, такой один, давно тоже написанный. Опять же, из детсадовского периода, как Верстаков все это обозвал, лучшие годы детсадом назвать. Полковник РВСН Верстаков. Охренеть. Мне же полковник госбезопасности. Он же друг, вождь и учитель, придется, придется тоже там рассказывать потаенные в песнях детсадовские свои. Вот такой, конечно, романс. Русскому великому романсу это подражание студента опять. Но тем не менее, жизнь и опять же, и состояние души, как любая песня. А вы мне утро подарите костер. Потушенной росой, стрижа мелькнувшего в зените И запах мятой луговой, А вы мне просто пожелайте страну, где горе не беда, И как цыганка, нагадайте дорогу дальнюю туда, А вы мне просто пожелайте страну, где горе не беда. Как цыганка нагадайте Дорогу дальнюю туда Не говорите мне прощайте Бог даст увидимся опять И ничего не обещайте Тогда и я не стану лгать Вы шаль напросив, проводите Пока не встал еще рассвет Взглядом посмотрите, мне уходящему в след Вы шаль набросив, проводите, пока не встал еще рассвет, И долгим взглядом посмотрите Мне уходящему вас след. Спасибо. Еще более ясельные песни, потому что, если так, по хронологии... Ну, школа, Таганка, Старая Москва, девочка из параллельного класса, у которой родители были там профессора или кто-то, не помню чего-то. А, класс 9, 10, ну, неважно. А я, значит, как-то не сказать, чтобы я совсем уж был какой-то блатной, ну, как приблотненный, хиповал там... Братья у меня троюрные, местные авторитеты бандитские, там, хулиганские, вернее, так вот. Ну и ходил я, вы не поверите, значит. Дед мне шел пиржак кожный, битл с так, такой, изобрестку старых кожи. Вот такие вот волосы, джинсы драные, и китайская водолазка. Ну, клевая. Китайская водолазка сохранилась той пора, когда мы с Китаем дружили, и где-то я нашел на чердаке, то я в не ходил. Ну и понятное Вот такая песня, короче, не пара мы называется. Вечерами у подъезда на скамейках нету места, любознательные бабушки сидят и гуляет слух по кругу, не подходим мы друг другу и что я тебе не пара говорят и гуляет слух по кругу, не подходим мы друг другу и что я тебе не пара говорят. А вчера мой друг хороший, мне сказал: Послушай, Лёша, видно, плохи у тебя пошли дела. И тебе сказала мама, что других ребят немало, Ну чего ты в нем хорошего нашла? И тебе сказала мама, что других ребят немало, Ну чего ты в нем хорошего нашла? Говорят, он не путевый, Что не вечер ходит с новой, А в районе про него идет молва. Что ж ты, дочка, так сглупила Не того ты полюбила Слушай, маму, я всегда была права Что ж ты, дочка, так сглупила Не того ты полюбила Слушай, маму, я всегда была права По дворам разносят слухи Говорливые старухи Только нам с тобою дело нет до них И напрасно твоя мама Об одном твердит упрямо Это только нас касается одних и напрасно твоя мама об одном твердит упрямо Это только нас касается двоих Но ну, хочешь я звезду достану, хочешь самым лучшим стану Подарю тебе проказницу весну Я тебя сегодня встречу и в весенний этот вечер расскажу Что я люблю тебя одну Я тебя сегодня встречу и в весенний этот вечер расскажу Что я люблю тебя одну Детские песни. С чего, с чего начинается Родина? Так. Еще одна песня. Тут уже про цыганки. Цыганские Все цыганки. Ну цыганки, гусары. Ну, первая такая. Юная цыганка. Говорила мне слова, юная цыганка, про новых королей да каких-то дам. Все, что было троинь-трава прошлого не жалко, а про будущее все узнаю сам. Все, что было троинь-трава, прошлого не жалко, а про будущее все узнаю сам. Все увижу, все пойму, сам перетолкую, Сколько мне еще пройти тропок и дорог. Дай, цыганка, я тебя просто поцелую И уйду своим путем дальше на восток. Дай, цыганка, я тебя просто поцелую И уйду своим путем дальше на восток. А ведь я такой же, как и ты, странник и бродяга, все свое ношу с собой, а всего добра. Только спички до да табак, да с водою фляга, и гитару, чтобы петь песню у костра, только спички до да табак. Да до сладою фляга, до да гитары, чтобы петь песни у костра, мне рассветы на пути, алые закаты, если можешь нагадай, не сочти за труд, а моряжную любовь мне пока не надо, и казенные дома тоже подождут, а марьяжную любовь мне пока не надо, и казенные дома тоже подождут я устроюсь на ночлег на лесной опушке, и на утренней зари в розовой тиши нагадает мне сто лет сплетница кукушка не за грош, не за пятак, а просто от души нагадает мне сто лет сплетница кукушка не за грош, не за пятак, а просто от души. Цыганка постарше, ну, я, соответственно, постарше, там, через несколько лет. Но опять цыганка на рынке, как сейчас помню. Я не боюсь их, они начинают гадать, я говорю, сестра, там, Путин, ой, не Путин, ну, неважно, кто тебе президент подаст, там. Но я последний раз так говорю, и не люблю, когда мне гадают. Дал 100 рублей, и жизнь там. Не верю я им, а они мне. Но все-таки, это было давно. Нагадай, цыганка, мне долю Побродить бы по земле волю И с гитарой за плечом мне бы Побывать бы где еще не был Побывать бы где еще не был Я бы песен написал море Я бы с темами не знал горя Сто дорог бы прошагал трудных И советов не давал Нудных, и советов не давал нудных Умывался бы в ручьях горных Позабыв о пустяках вздорных Позабыв своих врагов рьяных Подобревший от ветров пьяных Подобревший от ветров пьяных Я посланий не пишу складных И ответов не прошу да ладно, но горит моя звезда ярко И в ночи мне у костра жарко, и в ночи мне у костра жарко Я еще свою судьбу встречу, мне затеет ворожбу Вечер на березовых углях алых, на серебряных ручьях талых, на серебряных ручьях талых Нагадай, цыганка, мне долю Побродить бы по земле волю И с гитарой за плечом мне бы Побывать бы, где еще не был. Спасибо. Песня о любви. Сейчас будет совершенно парадоксальная песня. Таких вы никогда не слышали. Это песня Сергея Гордеева, но тоже про любовь. И про любовь такую, вряд ли, может, кинокаты видели. Но у него, как Агаты Кристи, большинство песен у Гордеич, светлой памяти, у него все в конце. Поэтому внимательно дослушайте до конца и поймете, что это тоже любовь. Сергей Гордеев. Рассыпав. Да. У него есть песни чисто блатные, чисто дворовые, чисто городские романсы. Но он даже сторонний был человек, и все это наша жизнь. И клянусь Богом, то, о чем то по этой песне я видел, знаю сам по себе. Такое со многими случалось тогда, в 60-х годах, в 70-х, когда говорили, у нас секса нет, у нас проституток нет, тут ничего нет. У нас все есть, все как у людей, так что и было, и есть, и будет. Так что... Но это любовь. Сергей Гордеев. Рассыпав золотые кудри, По крепдышиновым плечам, Ты возвращаешься под утро, на радость местным трепачам. Днём ты спортсменка-комсомолка, Умна, серьезно и скромна, Французской лилии наколка По скромным платьям не видана. Но только наступает вечер, И джазом зазвенит шалман. Я тонкий профиль твой замечу, толпе пред входом в ресторан Стреляют пробками бутылки Течет шампанское рекой И избранницу в Кавказе с пылки Берет за талию рукой И щекача усами шею Он шепчет цену назови Я ничего не пожалею За час возвышенной любви Ты в легком танце с ним пройдешься и все условия приняв, с клиентом на ночь остаешься, спать на казенных простынях, Я для тебя юнет зеленый, Моя любовь тебе смешна, Смотрю на наш двунотвор, наш пропленный, Из приоткрытого окна заслышу стук таксомотора, И застучит шальная кровь. Я непременно стану вором, Чтобы купить твою любовь. Рассыпав крашеные кудри По крепдышиновым плечам, Ты возвращаешься под утро На радость местным стукачам. Я вслед тебе такое слышу, Но бранных слов не повторю. Скажу друзьям, ребята, тише, Я эту женщину Люблю. Спасибо, это Гордеев. Тебе еще, Гордеев? Много, вчера я не успею, а каждый раз хочется, чтобы там услышали. Значит, эта песня, а в нетипичном случае, о чем я говорю, Предупреждал. Два человека, мужчина и женщина, два только что расстались, разошлись по разным причинам, она со своим любимым, он со своей любимой, и встретились где-то, и решили воевать клин, клинями. Ну, бывает такое в жизни, сошлись одинаково, встретились два одиночества. Ну, песня от лица мужчины. Что бедняги делать? Он придумал. Расцвели в саду левкои, а пионы отцветают, я, махнув на всю рукою. Тоже цвет свой поменяю, на лицо одену маску без шабашного веселья. Опьяненный женской лаской снова справлю на восьмия. женской лаской снова справлю на О А любви было и забуду суматохи бестолковой, старыми словами буду говорить с подругой новой. Целовать, ласкать ночами, называть ее любимой и когда-нибудь случайно. Ей твое присвою имя И когда-нибудь случайно Ей свое присвою имя Она и не заметит По одной простой причине В голове у женщины ветер в Сердце боль, тоски кручины О любимом, не любившем Об ушедшем, не, об ушедшем незабытом, О любимом, не любившем, Дверь осталась незакрытой За мужчиной уходившим Теперь осталась незакрытой за мужчиной, уходившей. Я вошел сюда случайно, в этот мир чужого дома. Нашу маленькую тайну мы с подругой бросим в омут. Мне порой бывает страшно, а вдруг любовь опять вернется. И я гадаю на ромашках, нечет, значит, обойдется. Мне порой бывает страшно, а вдруг любовь опять вернется. И я гадаю на ромашках, нечет, значит, обойдется. Спасибо. Надеюсь, Серега слышит. Там уже не летает, у него душа-то здесь, где песни его поют. Такая старая песня моя, такая. Она На кассетка, она есть, но я редко пел, сейчас пою. Я родился в Таганке, 18 лет там прожил. Чем не близок горечь, он где-то по соседству, совсем рядом. Одно и то же, Фабрич заводские районы, дворы, бараки. Воспоминания о том, чего уже нет давно. Теперь на месте моего дома стоит московский филиал турецкой формы. НК и банк Русский стандарт. Два раза ходил просто так для пунта, и мне отказывают. 50 тысяч просил. Так, для интереса. Нет, узнавали, что на пенсии, все, до свидания. Почему? Нет, а вдруг завтра помрете? Ни хрена думаю себе. В моем государстве какая-то дрянь мне еще говорит, когда помирать там еще. Не, банков я не беру. Подавится грех. Моей пенсии. Может, дохнет быстрее. Я не боюсь этих хребятишков, Может, следом за Немцом потихонечку. А это такая ностальгическая. Крутится, вертится, крутится, вертится, крутится, вертится, шар голубой. Просто не верится, просто не верится, как мы давно топели с тобой. Глупо надеяться, глупо надеяться, К юность ушедшую снова попасть. Там, где по-прежнему крутится, вертится шар голубой и не хочет упасть, там, где по-прежнему крутится, вертится шар голубой и не хочет упасть. Где эта улица, где эта улица, где эта улица, где этот дом? Сердце надеется, сердце волнуется, был я когда-то в кого-то влюблен. Так получается, жизнь не кончается В старом забытом саду городском Так же, как в юности с кем-то встречается Юная барышня вся в голубом Там же, как в юности с кем-то встречается Юная барышня вся в голубом Крутится, вертится, крутится, вертится, крутится, вертится шар голубой. Что-то забудется, что-то изменится. Только не молодость наша с тобой. И как молитву, я песню забытую все повторяю, Да что за напасть на старой гитаре играю о шаре, как барышню хочет украсть на старой гитаре играю о шаре, как гавалербарышню хочет украсть. Прибывая в деревне, практически, да, я там и живу, три-четверти, ну, чего, месяц если наберется целиком, вот я проезжаю в Москву, на концерт с вами увидеть, я рад, что все здоровые, загорелые, все живые, там. ну, и пенсию снять, там, еще, в деревне без денег нельзя, там, у того же Грефа забрать, пока не поздно, там, смотрите. А там, было, время ходил, здоровье был. мы обошли другом покойно, Валентину летину вы помните пенсию «Черемуха», да? Это Вальк Теренев, творческий псевдоним Гарев, заслу... Гарев, заслуженный учитель республиканского, он умер давно. Он писал такие песни. А это песня было такое озеро тихое. Там все застроили, осушили. Его нет уже. Но там было. Это замечательное место, где-то между Рязани и Луховицами, там в лесах. Ну, в общем, о том понятно. Там забывает, что ты горожанин. Не, перед кем выпендриваются, не все, все рюкзаки, драные, какие-то штаны, там, битые кеды. Вот. И есть время подумать Глядя хотя бы на воду или на огонь Огонь вообще священный Ну ладно, там все понятно будет Думаю, на к месту До осени-то недолго осталось Но еще есть время Так что летняя песня Летний вечер над озером Сизой дымкой качается И в воде отражается Желтый гребень костра Еще долго до осени и не надо печалиться Мы еще не прощаемся Нам еще не пора Еще долго до осени И не надо печалиться Мы еще не прощаемся Нам еще не пора Над зеркальными водами Тростники хороводами Городскими заботами Здесь на озере тихое утки плещутся дикие, прячут тайны великие за стеной камыша, Здесь на озере тихое, утки плещутся дикие, прячут тайны великие за стеной камыша. Над палатками, свечками, Сосны высятся вечные. Тянут лапы доверчиво к золотому огню И сквозь полыхи алые вижу губы усталые Хочешь самое главное я тебе повторю И сквозь полыхи алые вижу губы усталые Хочешь самое главное я тебе повторю Затянулась нечаянно. церемония чаянная С небосвода отчаянно звезды прыгают вниз. Вы согласно преданию, Загадайте желание, чтоб дорогами дальними те желания сбылись. Вы согласно преданию, загадайте желание, Чтоб дорогою дальнюю те желанья сбылись. В этой хвойной обители Мы столичные жители, изумленные зрители Нескончаемых пьес, убежденные искренне В том, что кажется жизнью нам, Допусти нас до истины Край забытых чудес.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 Мы еще не прощаемся, нам еще не пора. Так. Такая, опять Сергей Гордеев, чтобы повеселее было немножко, да? Тут, несмотря на запреты моих администраторов. И третьего из этого, я ее спою. Она к месту будет, песня пропагандистская, жалестная, о вреде алкоголизма. Сначала расскажу историю натуральной, ну как натуральная, в нашей деревне эта история ходит уже. До меня, раньше 62-го, жил-был козел. Славился он тем, что без него нельзя было выпить ни рюмки, нигде по всей деревне. Он стоял над таким хранилищем и зорко смотрел издаль. И если он видел, что где-то кто-то что-то наливает, тут же бежит. Если ему отказывали, разбегался и сзади рогами в спину бил едящим. Жизни козла, значит, как закончилось, неизвестно. Это был до меня. Поразительно, что я вот где ездил, там по деревням, к другим, там тоже все про козлов, которые пили и, и спились, в конце концов, наверное, потому что смерть неизвестна. Но первый раз я восполнил, что Сергея Горде узнал о пьющей козе. То есть все козлы пьющие, то есть, то есть наоборот, как-то я неправильно сказал. То есть везде пьющие козлы, а здесь где-то одна пьющая коза. Вот такая назидательная песня. Там все есть, вся Вся история. Этого несчастного животного, вот такая. Просто так, в лето же веселиться надо. Вот. От запоя коза умирала, У нее помутнели глаза, Посредине родного Урала Умирала с похмелья коза. Посредине родного Урала Умирала с похмелья коза. Когда шла до предела такого, шерстяная, рогатая тварь, как летушка, ее опустила, моя муза, ты мне погутарь, жил хозяин ее небеславно, посетить его каждый был рад, потому что работал исправно Самогонный его аппарат. Потому что работал исправно Самогонный его аппарат Шли к нему, словно к лучшему другу Врач-сапожник, любой гражданин Все спились окончательно с кругу Самогонщик остался один Все спились окончательно с кругу Самогонщик остался один Ведь один он не мог совершенно и поэтому смесь или плач получил, научил он козу постепенно, потреблять с ним на пару первач. Научил он козу постепенно, потреблять с ним на пару первач. Навсегда будет тайной покрыто, скрыл все белый горячкий туман. Как стучали ночами копыта, Как гремели рога о стакан, Как стучали ночами копыта, Как гремели рога о стакан. По утрам от козы полупьяной Он даил на движение не скор, На похмелку стакан за стаканом. Самогонно-молочный ликер, напоследок стакан за стаканом. Самогонно-молочный ликер. Организм, как известно, не вечен, надо помнить об этом всерьез. Разрушалась стремительно печень и вступал во всю силу цирроз. Разрушалась стремительно печень и вступал во всю силу цирроз. Выли ветры над свежие могилы, Но козе было горше сто крат, Ну на поминке ей все же хватило, а потом замолчал аппарат, На поминки ей все же хватило, а потом замолчал аппарат. Мы, читатель, вернулись к началу, На глазах закипает слеза, Посмотри посредине урала. Погибает с похмелья коза Посмотри посредине Урала Погибает с похмелья коза Нам и вам, и козету и понятно От чего погибает она Жаль вам, бедной козы, вероятно Если жаль, то не пейте вина Жаль вам, бедной козы, вероятно если жаль, то не пейте вина, от запоя коза умирала, у нее помутнели глаза Посредине родного урала. Умирала с похмелья коза Агитационный спасибо. Нет, это жизненно. Вот я смотрю, каждый на реке. Река, речонка, 60 метров в широком месте, правда, глубина до 18. Каждый год все с пьяным, 9 из 10, все тонут с пьяным. Приходит, как мой сосед сказал, они все думают, это речка. А это река, 18. Все с пьяным. У меня друзей сколько пьяного. Двое пьяных спасали, третью пьяную, она осталась жива, а двое утонули спасать друг друга потом. там. Один десантник все на свете умел, но с пьяным Друг мой был. Чистяков Псковской дивизии, Серега. Вот тут заканчивается, по-моему, первое отделение. Как там с временем? 45. Перерыв. А потом длиннее будет. А второе, там еще немножко... Там. А? Не, ну второе длинное там уже. Сегодня никого нету. Может гуляете, ребята там. Гуляем все. Никого надо, никаких этих, как их? Вов. Вовчиков, юрчиков, никого здесь больше нету, тут не выступает. Так что можно Никаких харьков, да, тут все. Будем надеяться, что они выгонят.